Ну вот, собственно, а то и не показывал труды, так сказать. Вот, правда, не очень удобно будет. Но... А, ну, рукой. Так. Вот так вот решили, так сказать, ленивый этот самый, да, засыпать мульчой, чтобы она защищала и от холодов которые уже, блин, нахрен отменяются. И... и от этих влага, чтобы была во время теплых жарких периодов. Я прям как с этим самым через видеопросмотровое устройство смотрю монитор, да, и как на удалении, на... на расстоянии оперирую. Блин, как неудобно. Надо и прицелиться, и попасть совсем неудобно ну, вот так вот хватит. хватит так о чем я там говорил а промолчу да ну второй второе лето уже я не знаю конечно как результат будет некоторые я смотрю конечно под все таки типа вымерзли или... Что-то с ними произошло. Ну, посмотрим, как, так сказать, урожай, какого вида будут розы. Оно-то очень хорошо, как, собственно, Антоха советует мульчирование. А влага есть, остается это точка рассы, когда. Помню, очень жаркое было день, уже лето. Я приподнял вот это вот мы тут накидали, а тут еще не, не так уж много. И смотрю, да, земля, ну, не только сырая, но не потрескавшаяся. Эх, уже хорошо. Поэтому это точно помогает. Что касается, касательно эх, от мороза, ну, вот посмотрим результат. Очень это долгое занятие, засыпать, потом расчищать от земли. Так, ну вот, собственно, <как> собственно, конечно, можно было резануть и где-то вот здесь, где начинается уже, э, вот она, видите, тут либо трещина это, либо будет, блин, либо будет почка, да, это уже дело такое отмершее, иногда, конечно, жалко, но, кардинальная. кардинальное приводить меры. Блин. Ну вот так вот. вот ростки уже вот появились. Вот там вот чуть выше. Вот на растет дальше. Ну, как правило, всегда не удается так вовремя. Потом галлопирующим этим идет тепло. Розы расцветают уже. И последние грядки я уже там буквально с листиками отмерзшие эти ветки отрезаю. Вот. Ну, посмотрим, как в этот раз получится. Так. Блин, машкара. Ветер вчера был. Было с одной стороны спокойно, но там холодно. У нас сейчас ветра нет, тишина, а в гора лезет в лицо. Вот ну, такие вот самые. В общем, одной рукой неудобно. Это медленно все показал процесс Всего доброго. Пока.